Ну и совместными усилиями и мыслями родилась вот такая идея сделать топливных операторов. Были взяты в, в руки калькуляторы, бумажки, листочки и долго-долго велись подсчеты. В итоге, плюс всем клиентам, нам, монете самой призм, популяризации, в общем. Если сейчас активно начнем все включаться в это, то в ближайшее время монета будет дорого очень стоить. Потому что можно делать топливный бизнес. Ну, соответственно, за топливным бизнесом и все остальные бизнесы тоже можно делать. Когда мы это запустим и покажем, что это работает, понимаете, да, что будет происходить? То есть пойдет поток новых людей, новых инвесторов и так далее. Запустить нужно бизнес на топливе. То есть мы сегодня с вами имеем монеты на кошельке и не знаем, куда их деть, потому что недешево дешево стоит. Все вложились в монету по 60 рублей, кто по 70, кто как. Соответственно, курс упал, и слезы горькие текут, а курс все ниже и ниже соответственно, надо выходить из этого положения. Ну, заходим теперь на рынок, на нефтяной, за счет того, что имеем наши монеты и математику. Многие уже по чату знают примерные схемы, как это работает каждый из вас может придумать свою схему, любую. То, что э, сейчас по чатам распространяется, это я придумал эту схему, и мы сейчас ее совместно, вот кому она понравилась, э, совместно с этими людьми ее пытаемся раскачать, соответственно, подключив э, под это дело бизнес. У вас может быть своя схема какая-то, может, как-то вы сами придумаете привлечь э, нового клиента к нам с рублем. Я считаю, что топливо — это на сегодняшний день такой продукт, который очень быстро горит. Э, и быстрее, чем у нас майнится монета, он сгорает. И как вот э, вчера видео выкладывал Александр Лаврентьев, сказал, что в призм... Э, девальвация, или как он там назвал это слово, что, в общем, по бешеный, а заткнуть его нечем. Так вот он был неправ. Топливо горит гораздо быстрее, поэтому монет будет не хватать. Затыкать эти дыры топливные. У нас Александр сейчас с нами на связи. Вот мы с ним совместно разрабатываем схемки. То есть уже начинаем действовать. Секреты все не буду рассказывать наши с Александром, но схемами можем поделиться. Вот он на компьютере нарисовал. Сможем экран включить и показать. То есть здесь показывать и рассказывать, как, что, откуда приходит, сколько человек получает, сколько вы в итоге зарабатываете. Ну и тем самым... Из-за чего, то есть, соответственно, будет поднятие курса и шумиха вокруг призм. Саш, что, будем мы уже тогда? Давай, наверное, покажем. Начнем со схемы. видно, не видно, я не пойму. Думаю, да, я... видно, я вижу. Кто-нибудь тоже пусть скажет, видит экран. А не скажет, я всем звук выключу. А, ну или кто-нибудь напишет идем в чате. пока, На mm -hmm. чат я тоже выключу. А, я чат выключил, все, по выключал. я думаю, видят все, если кто-то вдруг не видит, знают наши страницы там ВКонтакте или в чате, может, в Телеграме, Все видно, да, все нормально. — А, уже. ну все отлично. Так, вот такие таблицы Саша составил. Саш ну расскажи, а ну, ты составлял. — это не таблицы, это просто я присутствовал ну... на трех вебинарах а, у Жени. А, вот, и это как бы мысли мои, то, что вот я мне в голову попали, я их маленько набросал. Я понимаю, что здесь как бы информация, как сказать, разбросанная. Здесь все равно надо еще а, в кучу собирать вот эти все мысли, все подсчеты. Это можно сделать, как бы сказать, по сжатии. Но, как вот я здесь накидал, вот вы видите. То есть, например, есть пакет 30 тысяч, это мы берем у человека нового. Нет, давайте, вот смотрите, вот карта, да, у нас. Карта топливная, кэшбэк 20%. А, как бы с помощью топлива мы привлекаем новый поток людей в призм. Ну, тем самым мы распыляем призм. Применяем призм как платежное средство. Ну, его же создали для этого мы ну, как платежное средство. Поднимаем курсы на БТС Альфа, потому что мы будем там скупать а, дешевые монетки и поднимать курс. Ну и это получается у вас ваш бизнес, ваш доход. И правильно Юрий сказал, а, топливо сгорает быстрее, чем призм. Ну, то есть топливо всегда сгорает, а призм, оно не сгорает, оно делается, ну, то есть быстрее, но его больше становится, бароманник идет. То есть и вам тем самым, когда вы будете заниматься этим бизнесом, то есть станете топливным оператором, вам будут постоянно мести фиат за топливо. Так как оно у вас дешево, в итоге вообще будете его там дарить, получается, это топливо. Вот. И, ну, вот пакет рассматривали, 30 тысяч взяли на три месяца. И взяли 1 литр, ну, как 40 рублей. Я понимаю то, что у кого-то там 39, 38, ну, у меня, по крайней мере, в городе есть на некоторых бензоправках. Есть 43, там 42, но мы пока взяли 40, а можно и, в принципе, 43. 5. Вот. Да, берем 30 тысяч у нового человека, ну, объясняем то, что... Вот у меня есть карточка, на которую ты будешь у меня заправляться чуть ли не в два раза дешевле. Отдаем со своего кошелька 750 монет. Желательно, чтобы у вас был баланс не меньше 10 тысяч, потому что там же, как мы знаем, призмачи, у нас там коэффициент высокий. Отдались 750 призм, а на бирже на эти 30 тысяч, которые взяли, купили по 20 рублей, может даже дешевле будет на тот момент, я не знаю. Ну, приблизительно полторы тысячи призм. И получается на полторы тысячи призм за месяц у нас где-то, ну, 20% с ретризмом, наверное. Ну, это где-то 300 монет точно набегает, которые мы также можем продать за те же 20 рублей. Или обменяться между операторами, но это уже как бы на будущее, когда нас станут больше, например, я Жене обменяюсь там или Юрой, по нашему внутреннему курсу 20 рублей. То бишь на 6000 мы как бы... С полторы тысячи призм ему вот в месяц будем начислять шесть тысяч. И так каждый три месяца. То бишь вот это наше тело, которое мы купили, тысяча пятьсот, оно будет нам обеспечивать ему ну, наливать, то есть давать рубли на бензин. А мы же ему еще дали тело, которое у него, семьсот пятьдесят монет у него, он нам будет возвращать. Параманить с них. Но это где-то 31,5 или 32 монетки, потому что у него нет структуры, никак ничего. Вот. Он нам будет отдавать как бы 32 на параманенные монетки. А мы якобы взамен на эти 32 отдаем 6 тысяч. вы же сами знаете, что 32 монетки это не будет 6 тысяч. Ну, то бишь, это мы якобы мы делаем, ну, как сказать, подарок от нас, что ли. Его ж не 32, забираем за 6 тысяч. То бишь, вот эта схема, откуда вы берете 6 тысяч. А, так, это я сказал. Так, и вот, например, 3 месяца ну, прошло, как 3 месяца, ну, это как квартал получается, первый квартал. А, он каждый месяц на 6 тысяч, если по 40 рублей, ну, где-то заправлял а, 40-150, ну, то есть 450 литров. 17 тысяч потратил. Вы должны по окончанию пакета, как бы получается... 750 же литров по идее, человек, на наслаждает 30 тысяч, ну, если вас не привлекает. То есть 450 он искатал, 300 мы ему должны, ну, или 12 тысяч. И вы у него спрашиваете, продлеваешь пакет или закрываем? Когда он, ну, он говорит, давай продлевать, то мы всегда продлеваем за 15 тысяч. И так как кэшбэк на карточке 20% от 30% 20 процентов, это 6000 То есть мы у него не 15 берем за продление, а минус за шестью просто 9000 тысяч берем за него, за минусный кэшбэк. И дальше он идет на вот эту же схему. Как бы на второй квартал по 3 месяца. А если он говорит закрываю я пакет, ну все, мне не понравилось там, еще что-то там. Мы с него забираем его тело, которое мы ему дали, 750 монет. И я отдаем за него... 12 тысяч, которые мы должны, правильно? Вот. Я даем еще кэшбэк от 36 тысяч. Как бы, ну я думаю, что это, ему от этого приятно будет. А, в итоге мы ему отдали 18 тысяч. А, потребитель-то вам 30 давал. В итоге он на 12 тысяч. Вот, на 12 тысяч он заправлял 450 литров и скатал. Но если разделить 12 на 450 литров, это вот, он получается за. За три месяца у вас заправлялся в течение трех месяцев по 26,66. Мне кажется, блин, я тоже хочу за такую сумму заправляться сам. И получается, если он продлил его, да, на... дальше пошел на второй квартал, мы же с него 9000 взяли. И там осталось 12 тысяч наших, которые мы ему должны. 9 плюс 12 это 21 тысяча. Если их делить на 40, это 525 литра. И он поехал опять по этой же схеме. 1500 у него осталось, правильно. Мы, он же продлил. 1500 у нас остались, которые мы дешевски покупали. И мы также ему 6 тысяч спокойно начисляем. Каждый вот этот месяц. В итоге он также по истечении трех месяцев тратит 450 литров, ну, то есть 18 тысяч рублей. А он знает, что он, как бы, у него остались на 21 тысячу. То бишь мы ему должны 3 75 литров. Вот оно написано. 525 минус 450. 75 литров мы ему должны 3000 и опять также спрашивается, продлеваем или закрываем. Если он его закрывает, то есть забираем тело у него за 750 лет в призму. Можно забрать за 3000, но тем самым он якобы заправлялся у нас вот в этот период по 30 рубля. Чтобы как бы не обидно, мы же решаем, мы можем ему за 6000 продать. То есть чтобы также было, как 2666 у него, как в первом квартале цена за литр. И получается мы кэшбэк отдаем с 15 тысяч, потому что как бы он, за продление мы всегда берем 15. Вот, это с 15 тысяч это 3 тысячи. Плюс тело за 6 выкупили. Ладно, да я здесь посчитал. Тут что? А, вон что. Надо здесь было исправить. Тут даже больше получается. 21 минус 9. 12 тысяч. Так. А, ну и также получается это закрытие, также как и в первом квартале. То, что он у нас заправлялся. Давайте будем считать по самому минимуму. 30 возьмем. Вот, ну не будем. там. Возьмем минимум вообще. 30 монет у него накрутилось. Напиши Леш, с 50, с 750 монет. Чтобы, ну, понятно. 4% вот, 30 монет. Да, там я вот по таблице смотрел. Сейчас давайте... Это в первый месяц происходит. Вот то, что мы сейчас написали, это происходит в первый месяц. С первого же дня у человека на карте уже 6000 рублей. То есть он уже может ехать на заправочку и спокойно заправлять топливом. Это вот как раз отвечаю на вопрос людей, которые... Ну, это прям главный вопрос, по-моему, во всех чатах. Я вот чаты смотрю, читаю. Это, по-моему, главный вопрос на сегодня. Да, мол, как он отдаст... -го, да, <говорит> да, да, да, да, да, это главный вопрос вот на сегодня. Я вот в дверь, если я сидел, думал и все придумал, сейчас сейчас дальше вообще будет. Все нормально. Так, значит, э, у человека получилось в итоге 780 монет, угу. а у нас на кошельке 1240. Почему 1240? 1440? Ой, 1440, 1440. Да, да, да, да, да, у нас получилось. Ну, чё, как да плюс напиши, да просто напиши 1440, через месяц там что-нибудь такое. Это на нашем кошельке. Да, это на нашем кошельке. На, на операторском. Да, на операторском. И вот здесь самое сейчас интересное. У нас же одна монета один литр же стоит, правильно? Mm -hmm. Человек со своего кошелька, который у него сейчас 780 монет, отдает вам 150, потому что у нас одна монета 1 литр. А вот теперь отнимаем 780 минус 150 и прибавляем их на наш кошелек, который 1440. А, он отдает 150. Да. А, он отдает 150, потому что одна монета 1 литр. Да, и, 100, и, битера, и... Да, да. Наш клиент отдает нам 150 монет. Точнее, он покупает у нас топливо. Скуда нам получается? 630. 630 у него остается. 630 остается. У нас на кошельке остановится. 1590. 1590. Второй месяц. 300 монет теперь мы отнимаем от э, вот этого кошелька с нашего 1590, так как нам нужно его заправить. Э, 60. Минус 300. У нас, те, у нас тело 1290 становится. Соответственно, мы человека... Минус 300. Минус, минус 300, минус 300. Нам надо ему 6000 отдать. Да, минус 300. Минус 300. Ну, соответственно, мы человека уже заправили на 12 тысяч рублей. Mm -hmm. Вот. И вот теперь и так далее. Дальше пишем. То есть mm -hmm. мы уже, мы уже им 1290, понимаете? Да, не 1200, а уже 1290 у нас пороманят. Mm -hmm. Мы уже на тело заработали 90 монет через mm -hmm. месяц. Второй месяц у нас 1290 плюс 20 процентов доход плюс 258 Леша 1548 у клиента на кошельке 630 плюс 30 монет а не 30 сейчас получается надо посчитать сколько там у него будет 630, 630 плюс 130 кто-нибудь посчитайте 130 плюс 42 процента вместе сколько это, будет? это 26 46 26 46 монет да 6 46 монет не включаем не калькулятор прям под рукой Плюс 26... Да, да, 46. Да, 46. Равно. 656.46. Да. Ну и, соответственно... <coughs> да. Соответственно, теперь... теперь Повторяем то же самое. То есть он нам 150 монет отдает. Это равняется 506.46. От 656 отнимаем 50 литров. Ой, 150. Сколько получается? 506.46. Да можно 506 писать да? Да, да конечно 506 напишем да еще да <связываем> <связываем> так и прибавляем это к нашему кошельку да хотя можно ну по всей подробно пусть давайте лучше писать чтобы понятно было. 1548 теперь наши плюс 150 нужно написать 1698 Сколько еще раз? 150. 150. Так. 150. Ну он нам отдает 150 монет, 150 литров уже он Сколько? хочет получить. 1698. 1698. У нас, получается. у нас, да, это у да. нас. Да. 100. И минус 300. И минус 300 мы еще продаем. Да, ему надо 6000 отдать. Это уже получается третий раз, правильно? Это, это 30 уже третий раз. раз, да, Для все правильно. Его. Для... для него, да, для него третий раз. Да, для него третий раз. А это пойти-пойти, мы второй месяц заканчиваем. Да да. да, да, да, да, да. Но уже с ним рассчитываемся третий раз, вот, друзья. так, 1398 равно. У нас остается. Да. Погоди, по-моему, в месяцах запутались, что ли? Нет, нет, нет, нет. Но... Нет, там ничего не запутались. Да-да, начале... мы в начале 6 тысяча. У нас было сначала 1200, первый месяц. Но хайнинга <смех> набежало 240. У нас 1440 стало, да? Мы же ну, сначала... Мы пиши, там же написано. <смех> погоди, погоди. Здесь прям, это волшебство математики. <смех> <смех> <смех> Я, же... Я же говорил, сегодня был с математикой. Здесь же написано вот, у человека. У человека, видишь, там 1440 через месяц на нашем кошельке. Цифры будут немножко другие, там, бароманники, потому что чуть-чуть, мне кажется, мы сейчас занижены. Да, мы занижены берем. К второго месяца 1398 попросили. Да, второго, Леш. Это так. для него третий раз. это для. А для него уже третий, да. То есть второй месяц закончился. Соответственно, у нас мы с ним рассчитались уже три раза, и у нас целый месяц теперь в запасе просто майнит. Чтобы закончить пакет. 1398. Майним теперь. Вот у нас вот тут. 279,6. И он тоже майнит месяц еще один ты не в той строке написал, Лев. да, вот в вот. а, это у нас у нас и еще вот тут да, 276, все правильно вот. там да. 70-10 вам получается 279-6 у Жени, если 20% вот такая цифра должна быть 267, миллионов, потому что выше миллиона структур. вот она. Да, короче, ну вот тут примерно 270-260, прям вообще, вот я вот эти копейки... Да считаю. это большой разницы нету там, да. да, да. Давай к схеме возвращаемся. 1398, да. мы целый месяц майним. 1658. Получаем 200, Я пишу, что 250 получаем. Ну, 260 напиши по минимуму. 250 это минимум. Ну или давай так. 1000. Равно. Да. 1398 плюс 250 равно. 1648. 1648. Так. И у человека на кошельке оставалось 506 монет. Так, 506. Умножаем на 4, 2, это, это 21, за месяц у клиента не лежало. <свят> да, да, да. 1527. 527. 527. А, теперь, допустим, закрываем мы пакет с человеком. А мы ему должны... А мы ему а мы ему должны 12 тысяч рублей всего лишь за топливо, которое тридцатку он нам дал, мы ему 12 тысяч всего должны. Друзья, я, я извиняюсь, мне надо бежать на другой вебинар, я удаляюсь. Да, да, давай, Жень, давай, давай, давай. То есть нам надо 12 тысяч всего лишь человеку отдать. Нам? Да, имеется. Да. Нужно отдать 12 тысяч рублей. Монета, ты? Это за за топливо. Монета, ну, имеется в виду, за, ну, чтобы, чтобы ему вернуть эти 30 тысяч рублей. Ну, 12 тысяч, для нас, для себя считаете. Сколько монет? тысяч это? 300 монет? Нет. 200 монет? 200 нет, нет. 600 монет это. 600 монет. 600. А по 20 рублей. Шестьсот монет. И просим этого человека вернуть нам наши монеты, которые у него на кошельке остались 527. Просим 500. у него их вернуть. Так как мы закрываем, как так как мы закрываем пакет, да, просим ему вернуть наши монеты. Пятьсот 500... плюс 1628 ух ты там 275 ух ты классная цифра да вообще 527 Леша возвращай плюс наши 1628 так ну наконец треть не ну а так мы вот эти 600 монет ну то есть 12 не перебивайте пожалуйста не перебивайте пока да. сейчас мы закончим потом вопросы к нашим 1628 сколько получилось? 275. Такая у нас штука осталась, то есть мы с ним рассчитались, все. Нет, смотри, нет, смотри, смотри, теперь от этих 2175 отнимай 600 монет. Вот сначала минус 600 делай, минус 600, и так как у нас для человека минимальный кэшбэк 20%, а это 6000 от тысяч, то минус еще триста. А подожди, вот эти 600, почему? Подожди, подожди, вот, будь, сейчас. Вот, 12 тысяч равно 600. Это ты просто написал, что 12 тысяч равно 600. Да, мы да, же отним, 600. Мы же их не отнимали. А теперь равно 100. Это 1275. 1275. 1275. Будьте здоровы, Татьяна. Будьте здоровы. Вот 1275. то, что у нас осталось. 1275 монет. Мы их можем продать и определенную часть, которую мы хотим, ему отдать и отдаем. Нет, мы отдаем вот уже 600 плюс 300, мы 900 монет продали и отдали. А теперь 1275 э, минус 750. 75. Сделай. Сделай минус 750. 1275, сделай минус 750. 1275 минус 750. Равно. 525. 525 умножаем на 20. 525 умножим на 20, это равняется 10,5. Вот чистая прибыль топливного оператора в рублях. Либо 525 монет. И он свои обязательства выполнил полностью, отдал минимальный э, кэшбэк, 20%. Начал заправлять человека с первого месяца, с первого дня прям. И заработал 10,5 тысяч. Я Мари, думаю, это неплохой результат. Смотри, сейчас Леша спросят, откуда 750? Минус 750, что такое? 750 мы вложили, потому что изначально ну, свои монеты. 750. Да. да, наши вот эти 750 монет, они работали, грубо говоря. То есть мы э, на сегодняшний день э, со своего кошелька э, вкладываем в работу 750 монет. Они нам приносят доход 10 500. Сейчас у кого это 750 50 монет приносят 10 500? Вопрос сразу. Вопрос сразу. Не у кого. Сейчас бензин непонятно. Что непонятно? Кто платит бензин какими деньгами? Более шесть тысяч зачисляем на карту. Мы и оплачиваем, но с его денег. Только он этого не, только он этого не, не понимает. Ты как оператор знаешь. Ребят, да. как вы, а вы как нам расскажете, как скажете, ну как бы... Зависит от вас. Мы будем сейчас, говорю уже, будем прототипировать, чтобы кто как реагируют на такие слова, там только... Ну да, да. Наша задача показать всем математику, что математик, да, вот нас приводит в итоге в плюс 10500. Тем самым мы призм качаем жестко. Делаем стабильный курс внутри операторов, вот, вот мы сегодня, уже нас несколько человек кто становится операторами, Да, у нас внутренний курс, мы уже в завтрашнем дне уверены, что 20 монет это прям ну, четкий стабильный курс у нас. 20. Соответственно, кто, кто не с нами, кто не с нами, те не уверены в завтрашнем дне. Завтра на БТЦ будет 10 рублей курс, и вы ничего с этим не сделаете. А мы между топливными операторами будем всегда у друг друга покупать по 20. Потому что я, я, заинтересован, я заинтересован покупать у своего партнера по бизнесу, у топливного оператора, по 20 рублей. Хотя знаю, что на бирже будет 10, и мне выгоднее купить по 10. Да? Но я этого никогда не сделаю, потому что завтра этот топливный оператор не придет ко мне и не выкупит мои монеты по 20 рублей. Соответственно, у нас будет всегда рубль в обороте. Всегда вообще. То есть мы будем всегда с рублем сидеть. Те, кто не будет топливным оператором, у них не будет рубля никогда. Да. Поэтому <coughs> топливо горит, а монеты будут не успевать майниться. То есть когда приходит человек, переводит 30 тысяч, ты приходишь, в час, в час пишешь, надо купить на 30 тысяч монет. А меня уже... Как бы все, чистая прибыль осталась, я могу продать эти по 20 рублей. Да, и всегда все. причем тоже можешь продать, да. Потому что у тебя заложено это в бизнес твой, 20 рублей, они а заложены. И математика сходится. То есть вот, ну, мне даже, допустим, вот сразу с первого дня заправлять человека по 6 тысяч, ну, 6 тысяч ему отдать, да, 24 вложить в монеты. И заработать да -да -да. с него 10,5 тысяч вообще выше крыши. Я двадцать человек себе заведу и буду их заправлять, а нет, знаешь, и буду можно... зарабатывать нормально. Юра, знаешь, как еще можно сделать? Не шесть тысяч, а, к примеру, семь тысяч. А, ты вкладываешь в это семь тысяч, еще плюс тысячу, но человеку говоришь, ты покупаешь у меня карту за шесть тысяч. Или нет, или что-то не то. Нет, Может, ты сам... я не понял. Вымысль. сразу 15 положит, он не сразу покупает уже тебе не 6 дает а нет он же тебе дает 30 да да да это было тогда когда вообще ты просто человека знакомишь говоришь вот на этой карте например 2000, я тебе 20 процентов дают найди заправляйся он заправляется ему нравится и говоришь хочешь вообще по 26 например заправляться по ну, а как, а как хочу ну вот давай вот здесь такой пакет и поехал ну это же по моему там он вот раскладкам по моим схемам ну да, вот эта схема для тех, кто не хочет ждать ну, первый месяц заправляться. То есть это для тех клиентов. А которые клиенты готовы подождать, ну, соответственно, вам еще интереснее. Вы в итоге заработаете, ну, не 10 500, а больше. И кэшбэку, и кэ и кэшбэку больше вернете человеку. Который человек это будет понимать, он, естественно, лучше подождет месяц и кэшбэка вернет больше. Можно разбить на, на какие-то дни, давайте ему, например, каждый пять. Да, можно на дни разбить, там через две недели начать это уже выплачивать. Схема, ну и от вас самих зависит, как бы. Ну, да, человек. Ну да, каждый, каждый, каждый сам для себя придумает, как он будет работать. Опять же, ну, мы это мы для себя выбрали слово «пакет» 30 тысяч, ну оно удобное. А, тоже вот вопрос важ, вопросы задавали люди, вот, ну, что вот, там, на 5 тысяч кто-нибудь может зайти, там, на 10, но ну, нету 30, да? Вы в этот пакет объединяете просто несколько человек. То есть вам, как оператору, важно понимать стоимость пакета, чтобы удобнее было. Стоит пакет для вас, только для вас, не для человека, а для вас он стоит 30 тысяч. А сколько в него войдет, в этот пакет, может три человека войти. По десятке они, скинуть. Они между собой будут как Да, могут шесть да, человек войти, там, по пять тысяч. Да. И вот вопрос таксистов, кстати, кто вот сегодня затронут был в чатах. Шесть таксистов по пять тысяч рублей, пожалуйста, пакет 30. Вошли, э, начинают заправляться. То есть, ну, вот таким образом этот пакет разбивается на суммы. Вы сами будете решать, на какие. Вот что про майнинг животворяющий делать. Мы, знаете, просто еще как бы делаем, не говорим, например, ту же саму Ширну, потому что мы не знаем, как нам сотовая связь предоставляется. Может, они вообще там бесплатно берут, а с нас вот эти абонентские Мы не знаем, как там работает. Да, да, да. Ты ему просто даешь, он тебе рубли, он, ты ему даешь. Это знаете, как получается? Парамайнинг бензина. Не призма, а бензина. Просто мы знаем, мы это применяем к призму. А мы, получается, включили парамайнинг на бензине. Все, человек дает деньги, у него параманинг с бензиной. Ты можешь же все равно, как хочешь, ты можешь делать прибыль меньше, допустим, дать ему кэшбэк больше. — Ну, ну он, так, вообще, так. тогда ты его задобришь, он тебе еще таких двух друзей привезет, или он к тебе точно еще раз придет и скажет, давай продать пакет. — А я вот придумал так делать. Приводишь друга, получаешь еще в месяц, допустим, там тысячу рублей, если друга привозишь. И под твой кошелек становится друг, у тебя увеличивается парамайнер. Ну, ты, короче, там вообще такой король ходишь привел 10 друзей, десяточку получил можно спросить? ты потом у него говоришь, ты можешь его выкупить то есть у него на парамайне больше? как вот потом ему сказать у него больше парамайне? ты ему потом просто бензина больше наливаешь. а меня слышно? Да да, да, да, да да, слышно а вот спросить можно? можно, можно. нужно так сейчас, подожди, забыла, мысль оттеплена сейчас Подождите сейчас. Алексей, прокрути выше, может... зашел и я бы забыла. Сейчас, 5 секунд. Что сделать? Ну, прокрути выше, может, она там сейчас прочитает, и, может, вопрос здесь в цифрах. И в цифрах. Сейчас, я, это, у меня вопрос такой. Если будет меняться цена на бензин, и будет меняться цена на альфе, или мы меняемся только между собой по 20 рублей? 20 рублей... Я понял вопрос, я отвечу на него. Смотри. Лен, ты Дай же это, да, по-моему, по голосу? И какая да, это, как вы его да ему какая разница, как он работает? То есть просто курс у нас меняется внутри, и все, да? Между собой. Конечно, да, да мы это сами тоже. регулируем все. Мы, мы просто все сами это. все можем регулировать. Да, это. главное, чтобы вот это было, вот эта схема, чтобы работала между нами. Я поняла теперь. А между мы... нами она и будет работать. Потому что, смотри, Лен, вот мы начинаем, допустим, с тобой взаимодействовать, ты топливный оператор, и я топливный оператор. Угу. Если только я пойду на биржу покупать монету дешевле, чем у тебя, то есть дешевле, чем пол-литра топлива, завтра ты ко мне не придешь за ней. Я что, идиот, что ли, туда ходить? Если это я топливный... пой... я. У... А, Потому что мы с тобой операторы. А кто не оператор, нам на него вообще, ну, как бы, ну, поровну, он там где-то в стороне, он к нам никакого отношения не имеет. Пусть он идет куда хочет, на биржу, на биржу, там, что хочет, Ну идет. Я про то, что операторы, кто будет, операторы конкретные, нужно конкретный чат, чтобы мы только общались. Я про это еще. Да это третий вопрос вообще в А, ну все, все, хорошо. Это... Я... Ну да, поэтому мы сейчас создаем отдельный чат, топливные операторы. То есть все. Мы, мы, мы в призм, да, мы призмачи, но мы операторы. То есть, соответственно, люди захотят к нам прийти. А вот призмачам, у которых, там допустим, сейчас небольшие кошельки, маленькие, там, по 500 монет, уже им можно предлагать эту услугу, и Я они будут... Буду... Буду... Нет, имеется в виду, предлагать услугу, заправляться уже у нас, через заправлять топливо. То есть они же все равно живут в обычной жизни, ездят на машинах там, и так далее. Меня слышно? Да, да, слышно. Сейчас меня слышно? Да, слышно, слышно. Вы меня можете услышать? Вы там читали в чат, и не, можем, не хотите услышать? Вы создаете э, проект между собой, вы подумайте в целом о Призме, не только о топливном, а если уже карту, карта есть, вы давайте на все, весь, всех членов этого инвестора или Призма раздайте эту карту, вы создаете маленький круг бизнеса, а остальные что будут делать? Остальные будут, Оста остальные будут присоединяться. Кто захочет работать, а не сидеть на диване и поромать. Да, и получать вы... за счет других, за счет других получать высокий курс призм до да, фиг там. Я не можете... готов кормить. Я не готов кормить таких бесприсоединяться. — Дело не в этом. Это невозможно сделать в разных странах. Это может, только можно в России сделать. Ну, — ты... Да а, в, любых вы вы сделать. в любых странах это можно сделать. — Германии, — Да-да-да, я из Германии. Ну, — В Германии это возможно понимаете? сделать. — Ничего подобного. Первый же день придет полицай ко мне домой. Как только я одному предложу это... — это... только... У вас там режим, что ли, строгий? Да? — Вы что думаете, тут рай, что ли? Когда мы не думаем. Года, мы знаем, что вы там в запертии сидите. Что у вас там оковы не такими там. Оковы да, на отдельности. Давайте я сейчас не об этом. Если вернуть в 80-е годы, я давно уже был бы в Казахстане. Мы то... сейчас не об этом. Да мы сейчас не об этом. да. да. Так что Поэтому то, стоит то, что эту тему закрыть. То, то, мы мы... Ну давайте, давайте будем думать. Давайте будем думать, как это в Германии включить. Ну, Вообще, на ну, пределы, пределы, пределы как то, России, как то, это как то, за пределы ну, России. Давайте сначала в России это сделаем, а потом будем думать, как сделать это в Германии, в Америке и так далее. Давайте с России начнем а наконец-то. Почему, почему нельзя поработать над этой же картой, которую можно бы как-то закачать, загружать, и люди бы довольны были, снимали бы, или и, заправлялись бы, или еще чего. Вот такую карту бы. Вопрос... А, вот так, а вот смотрите, вот такую карту, но ну, это уже позже будет. То есть на это нужно время. Мы же не волшебники ну, до такой вы, степени. Этот Муратов, у вас там при, при, в России, так вы на него наступите, может, он придумает что-нибудь. А Муратов, знаете, как сказал? Мы вам Все. дали инструмент, вы пользуетесь. Он вы, не инструмент если... дал, он им монеты дал, и, и, и, а инструмент он надо пользоваться. Он чтобы. говорит, что он дал инструмент. Да. Но это не инструмент пользования, это инструмент развития монеты вот, а -а -а. да, а -а -а. все правильно вот смотрите, давайте вот так рассуждать тогда вот мы сегодня запустим, запустили эту систему топлива за призм сейчас она у нас здесь размножится, на нас обратят внимание инвесторы и найдутся такие люди, которые вложат деньги и будут такие карты и ну, будут сама. они доступны и, ну, и будут они доступны всем, либо мы заработаем кучу кучу кучу денег но ну, нам на это нам нужно время и сами тогда сделаем такие карты но завтра таких карт не будет ни в америке там ни в германии тогда, тогда, ребят... тогда какое-нибудь другое от денег да? ну, у вас там в германии возможность есть получать дополнительные карты вот банковские Нет. Ну, вот там допустим на, на себя оформить 10 карт Нет. Откуда шли? Используйте киви-карты, киви Яндекс-карты можете использовать Да можно по-другому вообще сделать Вы своих знакомых, которые в России есть, вы их подключаете и заправляете Прямо оттуда, какая вам разница, где вы находитесь Ищите среди России, зарабатывайте с нами вместе и Не обязательно даже самому брать карты Возьмите, пока человек придет к вам со своей картой банковской И кидайте ему на его карту денежку и все. Да, можно так делать, вообще без проблем не понял, а ну-ка -то еще раз, как я ему кину деньги? Ну вот смотрите, сейчас вот вам расскажу для примера. Вот нету у меня сейчас топливной карты призм, да, есть э, у меня человек, и у него есть обычная карта Сбербанка. Я к нему прихожу и рассказываю, говорю, хочешь заправляться вот так и так, тебе будут рубли там падать на, на твою карту, да, на твою карту будут падать рубли. Он да, конечно, хочу. Ну и все, я ему просто рубли перевожу на его сбербанкскую карту. Он идет вообще, куда хочет, там, тратить. По этой же схеме: 30 тысяч взяли, я Да, говорю, да, по да, да, да, да. да, да, да. Да на любую карту, не обязательно Сбербанк. Да на любую, вообще на любую. Я не, для ну, примера так просто. Это считается, я ему должен свои деньги на его карту перевести. А где обратный ход, где возврат этих денег? Ну, вы же монеты... он, же вас, он, же, он же у вас монеты покупает. Он вам наличку отдаст. Вы неправильно говорите, вот вы запутываете все время. Вот он, да, он должен сначала положить 30 тысяч, вложить в это вам дать, а вы постепенно ему отдаете. Вот как-то говорите, вот э, с шиворот на выбор, и никак не поймешь, как это... А будет? может я вас так понимаю, шиворот на Давайте с Германией потом... а... Нет, с гир... Да, а, дайте, дайте нам в России я, тут я, пожить я, я. а лучше, чем в Германии. У меня, немцы, у меня немцы тоже есть целая команда. И они меня тоже. На, на, на. Мы же, мы же, ну, тоже, ну, мы, мы, ну, мы, мы покрутнее, мы покрупнее, суммы вкладывали у нас. Мы поднимали хорошо, когда при первом, до февраля было, ой, до июля месяца. Да, при первой таблице, да, да. да, да да, хорошо, максимально. Если это развинить, так да. по такой же схеме у себя, по, в, в, используя ваши инструменты, все ваши там электронные кошельки, которые у вас есть, <кх> как, карты и так далее. Ну да, вы можете какой-нибудь электронный кошелек, кстати, к этому, к этой движухе привязать. Какой-нибудь пэйер заведите человеку и на пэйер ему кидайте. Просто мы не знаем, что у вас там да. Может, в Германии, чем расплачивать. Да. Коммуналку или еще, надо просто посоображать там. Евро, доллар, все, вам не нужны наши карты российские вы сами можете все сделать будете участвовать как топливный оператор только со своими там инструментами банковскими картами я говорю киви карты можете разукрасить или еще там что-то мы со стороны не заметили что Германия пытается вообще э, э, стереть с лица от земли как и Россию вот поэтому тут тоже так, так же нелегко как и у вас там это просто. Может, у вас еще просто, но э, у нас уже э, за счет этих бежен просто Вот <связываем> надо сначала нас ну, нам выбраться, да, а потом вам попробовать. Да. Ну, я да, думаю, у вас возможно да, да, распространить да, эту практику на всех. Нет, да, нет, нет, пока Вы у нас а, потом, <свист> у, <свист> на, у нас пока нет такой карты Как у вас с криптовалютой дела стоят? У вас как-то это контролируется? Если у вас криптовалюта там ну, Как вообще у вас работает? Я вообще, если честно сказать, я ни с одной криптовалютой не работаю так, Как этот ушел в Ньюс БТЦ, э, э, И я только с ним работал и... можно, можно поработать с криптовалютой У вас а, ну, а как по-другому, еще варианты, надо же, надо же к вам приехать тогда найти вам варианты, за вас, или как вы это сделать? Всякому <связать> а, предлагайте, и так далее, будем работать. А, макс, я вот, и, и, и, меня я буду вы... вас говорить со мной, мы э, решим, <связать> Макстри, ты есть. ко мне в личку, войди, и мы с тобой договоримся, и я тебе расскажу, как это сделать. Ну, ты меня зовут... И мы меня будем вместе в зовут... паре зарабатывать, зовут... и я буду зарабатывать. Меня зовут Эмиль. Макс, это случайно, я когда-то такой аккаунт тут сделал. И так получилось, и я даже не знаю, откуда он взялся. Эмиль, эмиль, Эмиль, слушай, меня, а вот ты в личку ко мне войди, и в этот самый как вот WhatsApp, мы с тобой договоримся, и я, и будем с тобой партнерки. Больше ничего. Ты будешь зарабатывать и в России, и там, если ты хочешь. Я тебе все объясню и расскажу. Просто сейчас идет разговор, как нам это все, чтобы было понятно, математически. Да, мы математику я... здесь разбираем. Да, давайте закончим вот эти дискуссии. Продолжим дальше. А тоже мысли ушли в сторону у людей. Это кто, Евгений? Да Юрий. Бавко, Бавко. Да, давайте, друзья, кто, у кого вопросы сейчас какие есть, давайте обсуждать что-нибудь. Юр, ты не узнавал, я хотел сегодня узнать, вот, они... Меня газ слышно. можно заправлять? Можно И газ заправлять. Газ. Изель тоже, да? Все, любой вид топлива можно заправлять Там, по вездеходу. Категорию открываешь, кажется... А? Да, да, слышите. Тебя... Вот, слушайте, это, Юр, вопрос такой, вот, получается... По-любому будут расти клиенты, то есть э, нужно будет привлекать монеты со стороны, то есть с БТЦ. А нам, э, операторам, все равно надо как-то гарантированно иметь, ну то есть, что ли, я не знаю, у тебя что ли будем всегда покупать или как там? Почему у меня-то, у друг друга будем покупать монеты? Ну, нам как-то надо, чтобы это все... Потому ну, что Юр свои будет своим вкладывать, людям, монеты, Вижу, тоже в. не всегда будет. Будет, будет всегда кто продавать, кто покупать. Но надо да. это как-то в одном месте собрать и, и Ну вот мы же чат сейчас делали топливные операторы приз. Вот в нем Там у нас и будет по обмен Половина еще просто глазеют. Ну пускай глазеют, нам надо, чтобы чем больше людей информацию узнавало, вот да, и, и, и чем больше будет топливных операторов, тем ну, тем лучше будет. Ну стабильность будет. И как сделать так, чтобы левый человек не обнял? Там, вот он говорит, кто-то сказал, что сделает обменник. И как, чтобы он там не попал туда? Обменник это я. Он у меня есть. Я просто говорю, предлагаю услугу, Если можно, я могу его подделать, переделать под нас. Здорово. Да здорово, человек здорово, здорово, но просто как, чтобы левый человек не залез туда? Как он туда залезет, если это его э, обменник? Сделает ну, он он, там в общем, все грамотно ну, Можно взять. Знаешь, как говорится, потому что можно, я объясню, как, как сделать обменник. Смотрите, у нас есть несколько человек, да, мы объединяемся и делаем один общий обменник. То есть каждый вкладывает туда какое-то ну, рассчитанное месячное количество этих самых на майнингах майнина его кошелька, за месяц он наманивает тысячу, вот он туда кладет, мы все, в один кошелек, в этот, например, у Юлия, который создан, мы собираем, и у нас получается большой майнинг, то есть у нас сразу получается майнинг уже где-то 20-50, да, и мы с этого майнинга уже начинаем раскручиваться и раздавать, ты захотел снять тебе нужные деньги, Соответственно, ты берешь с этого майнинга и тебе, Юрий, очистить. Мне надо вот столько. Он тебе отчитывает с этого майнинга. А, то есть надо проголосовать, кто надежно за это будет отвечать. Вот и все. Это нормальный, оптимальный вариант. У нас и майнинг поднимается, у нас и цена постоянная по 20, и мы действуем а, в этом режиме. И никто туда не залезет, потому что все те, кто есть, соответственно, их знает Юрий, и каждый друг друга знает. Кто хочет подписаться туда, нет проблем, подписывайся. А Но, что, а, соответственно, он а, должен действовать. А почему не пойти в принтерги, там же хороший обменник? Ну и продавать говорим, монету там по 15 нет. рублей. Не, ну обменивать, обменивать. Там есть же в обменник. Подождите, заименит. Зачем, за зачем нам идти за ну, вот за куда-то? Вот это чужого человека не все будут менять. Там никто другой чужой не меняет. Только меняют те, кто оператор, те, кто работает с бензином. Ты хочешь присоединиться Смотрите, смотрите. Смотрите, у нас есть уже человек с, ну, с хорошей репутацией и с опытом работы. Это Евгений Савельев. Да, да. Наш обменник. Да, наш обменник. Он так и мы, он, он, и, мы, он и мы будет. Мы я, с Евгением, я с Евгением Савелием этот вопрос обсуждал. Он готов взаимодействовать. Нет проблем. Вот это нормальное результат. Да, то есть вот да. мы теперь, как мы знаем, никто туда другой не влезет. Соответственно, мы все находимся, это самое, как бы, не только под контролем, но мы работаем то есть мы объединяем и увеличиваем свой авторитет и соответственно наращиваем еще таких же этих самых, как бы, операторов. Как бы, оператор Вот и все. человек хочет к нам входить, входи, нет проблем. Только ты должен это самое показать, свои результаты, что ты делаешь. Не то, что ты пришел там. Получаешь майнинг, блин, они а нифига, нифига не делают. Ну это вот утопические системы, как УАЗИС, паровоз, криптомаркет и так далее. То есть ну, им нужен фиат, им нужен фиат для, для поддержания как бы, ну, системы. А кто им фиат понесет, если у них не А мы топливом, а мы топливом банкуем. Юр, То есть мы залазим на рынок топлива. Юрий, а можно вопрос? Да, можно спрашивать. Подскажите, вот вы сказали, главный вопрос, как рассказать человеку убедить, что он дал 30 рублей. 30 тысяч сначала. Это от тебя, Наталья, зависит. Как ты его убедишь? Да, да, да. Может, ты его глазками убедишь? Нет, смотрите. Можно я маленько скажу? Да, да, слушай. Смотрите, вот я у Юры беру карточки да вот у меня вышли у меня есть карточка одну я буду катать на себе мне потому что самому это интересно я хочу его у меня также много есть друзей знакомых на ну, на работе там еще где-то я тупо буду творить вот я заправляю вот я показываю все не надо мне никого убеждать он скажет да я тоже хочу за 26 лет заправляться я, ну, потому что я, я... Да, все правильно, да, да. Также я вот тоже, тоже также. У меня есть эта карта, я буду заправляться, показывать, Хочешь, ну да. Тем более там уже сразу, тем более сейчас вообще задача облегчилась, облегчилась для многих, что 6000 тысяч сразу на карте, это вообще, это все сейчас вообще задачу просто так облегчили, что ну, легче, по-моему, некуда уже. Да, человек, незнакомый, не будет бояться, что он отдаст 30 тысяч и целый месяц будет ждать, думать, блин, а что ж там мне карты, как, так кинет он меня, не кинет. Но уже на карте есть 6 тысяч, у него уже работа пошла, то есть он будет заправляться и испытывать этого на себе в течение месяца. Юрий, у меня такой вопрос есть. Угу. Пассажир, смотри, ты смотришь эту карту, да? А дальше, если ты моим ребятам, которым я карту раздам, начисление делать. То есть меня сходы личных меня будет, там же карту творить, я приходу тебя, да? Да, если карты, если карты берете у меня, то управление через меня. То есть, да, э, да. то есть, смотрите, допустим, вот сейчас пример с Александром приведу. Он у меня три карты сейчас берет. Он мне попросил, вышли мне три карты и, и чтобы там было 15 тысяч рублей. Я высылаю ему карты, и на них уже будет сразу, на них будут деньги. Все, он мне по Сбербанку переводит деньги, да, ну и потом э, я записываю, что вот у Александра номера карт, записал, что они вот у него, и поставил пометочку такого-то числа, э, карты включены. Все, он мне потом просто напоминает, э, либо вообще даже делает перевод молча вот, по Сбербанку, в сообщении пишет э, перевод. И номера карт в сообщении указывает. Я, соответственно, вижу сообщение, понимаю, что на эти карты нужно завести столько-то денег. Все и завожу. Да-да. <связываю> ну, забился, как бы себе делать. Там часть человек мне помогает. Один там сто монет прийти, то а другой там Я все это сообщил. Тридцать один монет. Да-да-да-да. То есть, это ну просто... это несложно. — сложно. Один литр бензина в доллара сколько стоит? Один литр бензина в долларах сколько стоит? У вас? Доллар. Один литр. 1 литр. стоит сорок четыре рубля. Сорок четыре рубля. 40... Нет, долларов, рубля. Не не сами. А девяносто пятый сорок. Не Спрашивайте, ну, сколько я, вас я, долларов я, стоит? Я, ну? я, я сравниваю своим один литр стоит ой, пятьдесят. Я всегда, как я могу ему продать за 2 евро или доллара? Там э, как... вы мне вы смотрите, вы мне потом позвоните после вебинара на WhatsApp или куда-нибудь. Мы с вами пообщаемся и раз, ну, с вами разберем вашу схему. Я вам помогу с этим. Хорошо, договорились? Ну, да, а то иначе сейчас мы запутаем людей, которые сейчас в рублевой зоне живут. Кто-то вопрос, по-моему, какой-то хотел тебе задать. Я хотел сказать, а, давай... еще, что 40 рублей это условная цена. Это примерно... Ну да, да, да. да, это, да это, это условная цена. Условно 40 рублей. Но по факту ты получишь по 40 рублей вот такую-то сумму, там, допустим, Сколько у тебя литров в бизнесе? Самое главное, знаете что? Самое главное, кэшбэк от 30 тысяч рублей. Сказать ему. Кэшбэк от 30 тысяч рублей. А сколько литров он заправит на эти 30 тысяч рублей? И какой вид топлива он будет заправлять? И где заправляться? Это он уже сам будет, кстати, для себя выбирать. Самый важный у нас момент. 30 тысяч рублей, кэшбэк 20%. На сегодняшний день... Это все понимают, знают, что такое слово кэшбэк, знают, что такое 30 тысяч рублей, знают, что такое топливо. То есть вот так будет просто объяснять человеку. А не на литры там переводить и так далее. Вопрос по поводу внутренних. У тебя сейчас, я так понимаю, личный кабинет уже есть, да? Добрый. Да, да, у меня все готово. То есть у меня уже карты есть, все работает. Вы Можно выгружать счет фактуру, то есть для возврата НДФ? Возврат НДС у них есть. Есть. Ну, конечно, есть, да. Ладно, это... Безнал без туда можно перечислять? Безнал. Можно. Можно, да? можно. И мне можно, и мне можно безнал перечислять. А это Вот Ну, лучший нал. Лучший нал. Я налом Я налом буду брать нет меня интересуют безналичные расчеты у меня как бы транспорт и безналу все проходит многое что проходит и я бы хотел вот безнал а, впаривать туда и вытаскивать через, через призм и деньги а, то есть превращать вот ну влияет, вот тебе потому, схема вот есть. тебе схема заключаешь договор э, с ппрами загоняешь им безнал через призм вытаскиваешь нал все у меня, в принципе, так и построена схема. Но меня интересует интересуют а, а, чеки. Мне, например, налоговый надо отвечать. Куда ты делал? Что ты? Я же не буду, блин, чеки. Это, чеки. Тебе, это, это тебе все вопросы к твоему бухгалтеру, который у тебя занимается. Даши даешь задание бухгалтеру, чтобы он позвонил в топливную компанию Ппр. И говоришь ему, придумай, как это, чтобы все работало. И все, даешь задание, и пускай он работает, бухгалтером, он за это деньги получает. У него образование же есть. есть и у меня нет а, образования а, бухгалтерского, я не знаю, как это работает. То есть я не смогу тебе ответить на эти вопросы. То есть а сам бухгалтер может это все вопросы. Конечно, конечно, да, да, спокойно. Бухгалтеру даешь задание, и он решает все вопросы прям например, можно получить все эти документы? Да, да, да да, вызывают, да, да. Ээ, да. Ну, Бухгалтер там... твой с ними свяжется, и там они на своем, на птичьем языке поговорят. На бухгалтерском. Все отлично, отлично. Слушай, ну это вообще так, прям бонус. Ну наконец-то хоть еще один человек понял, что здесь за схема все работает, которую нельзя всем говорить. Так э, раз, Еще раз. вот, кстати Обещал там в чате сегодня я, Что вот, э, вот эту схему я придумал что 6 тысяч сразу человек получает И еще дополнительный Можно привязать сюда э, Так сказать Лакомый кусок Есть Альфа-банк у нас Сегодня Он э, по своим картам э, Дает кэшбэк 10% То есть там можно, можно выбрать быть. топливо и получать 10% кэшбэка. Соответственно, если вы заведете себе карту Альфа-банка и человеку дадите именно карту Альфа-банка, и когда он будет заправляться по этой карте, вы будете получать от этих 6000 рублей еще возврат 600 рублей в месяц на то, что он будет заправляться. Вот еще. 1. Дополнительные за три месяца 1800 рублей прилипает. Ну, То есть 10500 плюс 1800, ну сами считайте, сколько, у нас, сколько вы будете зарабатывать. Я сегодня вот эту фишку тоже просек, как раз у меня друг предложил, он говорит, у меня в Альфа-банке 10%, я ему говорю, я тебе 20% даю, только ты заправляешься, соответственно, по карте по моей. Ну ты 20%. А там э, с Альфа-банком как ты хочешь э, рассчитывать. Ну он сказал, подумаю, да, 20% конечно на дороге не валяется, правильно, 10%. Ну в результате, что, что, что, что интересно, что получается, э, я не могу в Альфа-банке взять карты. Налог, они что-то с налоговой связались, и у меня были долги, которые я оплатил. И с тех пор... Я не могу в Альфа-банке ничего получить, ни карты, ничего. Но почему так, я не знаю. Они не отвечают на этот вопрос. Вот почему у меня какая фишка. Да-да. Сколько у нас получилось кэшбэк в 40 минут? Что, сколько кэшбэк получился? Сколько у нас кэшбэк получился, когда по схеме <как> сразу 20%? Если да? сразу 6 тысяч платим? Да-да-да. Мы кэшбэк Даем тысяч рублей человеку а, 6. То есть, 30, Да, с 30 тысяч Он получает кэшбэк э, 20% Соответственно э, Это схема для тех людей Для тех клиентов, которые боятся да, 3, Вам отдать сразу Соответственно, можно с ними сработать Вот по такой схеме, да, а на следующий пакет Уже он не будет бояться И войдет, э, то есть вы ему Вот эти 6 тысяч уже будете Перегонять, ну, через месяц Соответственно, и кэшбэка, кэшбэка он получит э, со второго пакета уже не 20%, там, а 40 там, или 35%. Вы ему сами когда предложите это, когда поработаете с человеком, предложите ему, что вот если ты зайдешь на второй пакет, но ну, маленько по другой схеме, то ты и кэшбэк получишь э, не 6 тысяч уже, допустим, а 9 там, или 10 тысяч. Он, конечно, там, ну все, у него он. Ну он ваш он будет ваш только один раз вы с ним сработаете вернете ему 6000 рублей обратно все это ваш лучший друг и товарищ и, и там я не знаю любить он будет вас вообще все время ну лучше не закрывать пакета продлять потому что ему опять если входить опять на тридцатку. А здесь, вот здесь, кстати, Саш, надо подумать, как вот этот пакет, как вот этот пакет продлить, если человеку ну, сразу 6 тысяч отдаем. У нас-то с тобой схема работает, если мы ему не отдаем 6 тысяч. Ну, значит, смотри, мы просто не отдаем кэшбэк, вот этот. Потому что У -у -у. он ушел в начале. Да просто надо закончить просто... схему. Нет, просто, все... Юр, просто призакрыть тогда кэшбэк. Правильно или нет? Нет, у нас у нас, у нас у нас Ну да, ну, ну надо посчитать. Я вот сейчас пока это.. Я вот пока только это просчитал. Вот, я говорю, полвечера. Пол вот, вот этот первый месяц мне покоя не давал. Просто в итоге рисовал, рисовал и получилось. Просто закрыть с ним. Вот, все, деньги ему перегнал, все получилось, да, все, все, все в плюсе. Ему просто говорит, что хочется опять так же, давай опять так же. Ну, тебе... ну давай на следующий день, ну давай на следующий день. Он тебя опять перегоняет, опять же деньги. Черт. Так же. Ну а там, кстати, даже ребят, вот дело сейчас расскажу еще, в чем в принципе, в принципе, когда вот, ну, это вот у меня сейчас я хочу свою репутацию еще у ППР заработать. У них просто такие условия, что сейчас вот как бы карты они мне дали на три месяца, как ну, как пробные да то есть ну я ими пользуюсь сейчас испытываю а через три месяца у них такие условия значит я должен на фирму на которую я заключил договор в месяц минимум использовать 10 тонн прогонять через них топливо если не буду этого делать то они мне включают абонентскую плату за каждую карту по 150 рублей а если же я прогоняю эти 10 тонн в месяц, то они мне еще ну, снимают вот эту абонентскую плату, то есть даже не снимают, они включают ее вообще. И дают мне деньги в рассрочку. То есть я смогу уже за их деньги заправлять людей. Соответственно, ну, смогу монеты крутить. То есть, вот такой момент маловажный. Поэтому мне уже, в принципе, потом будет без разницы, я вообще смогу. Ну, пользоваться этим моментом и давать человеку из проблемы эти 6 тысяч вперед. Вопрос. Я угу. а, ну, как бы сам заниматель давно, по налогам, по налогам, там какая идет вид экономической деятельности, когда заключаешь договор с ППР? А они, они топливо же вам продают. Это понятно. Они продают. Но они же не могут. У меня, допустим, у меня ИП, а у меня только деятельность, грубо говоря, услуги. А без разницы, смотрите, как я им, когда с ними это все дело узнавал, я говорю, ребята, возможно так делать, что у меня люди, да, рабочие мои, у них свой транспорт. Они приезжают на работу заправляются, да, я могу, говорю, им отдать просто карты ваши, и они будут заправляться. То есть, ну, а с фирмы буду вам загонять без налога. Они говорят, да без проблем, делай, ты что налог, хочешь. Как, как ты будешь налогово отчитываться, когда ты будешь загонять? Фирму, а вот а? эти вопросы, вот еще раз человек мне сегодня задавал, вот эти вопросы к бухгалтерам своим. У меня человек-бухгалтер, он эти вопросы решает на ура. Не а, знаю как, он мне, он мне секреты свои не открывает и тайны. Да мне это и интересно, если честно. Деятельность, деятельность. И какой у тебя, Юрий? Я ж говорю, у меня бухгалтер, там фирм целая гора, там и рекламные фирмы, да, и всякие-всякие разные, да. То есть То и работа, услуги, и услуги, и, и Потом В конце месяца сумма денег и все. Сейчас налоговики они следят, чтобы они на счетах банка ты заводишь, у тебя в банк приходишь, там у тебя договор с какой фирмой, куда платишь, кто это знает, баллотира знает. Ну да, друзья, эти вопросы. Вот кто, если бизнесмены есть? Кто, если бизнесмены есть, у каждого нормального бизнесмена есть свой бухгалтер, который вы к нему, Вы к нему обратитесь, дайте ему задание чтобы он позвонил в ППР, то есть и вот эту схему сами там, ну и выработаете ее вместе с бухгалтером. Тогда, смотри, тогда тебе выгоднее, тебе надо 10 тонн гонять с каждой карты, тогда тебе выгоднее вообще на самом деле начало... Нет, 20, нет, а... смотри, смотри, не с каждой карты мне на 10 тонн гонять, а с фирмы, То есть с одной фирмой. На фирму я заключаю договор, а на фирму я беру хоть тысячу карт. И мне самое главное, чтобы вот это по этому договору... Я прогонял 10 тонн. А вот, в каком -то вот. городе? В любом. Я в каком городе? Да, да, да. да. Я в Новосибирске. Ну, получается, карта от себя, Новосибирска, в любой часть города, ну, дня два-три, да, мы попустим. Ты имеешь в виду почту, если отправлять? Карту, ну, она ж по-другому никак. Ну, ЕМСом максимум трое, трое суток идет. Ну, да, я и говорю, трое суток. Ну. Да, да. У нас меньше трех, сейчас не расходитесь, перезапуск будет конференция. А. 40 минут прошло. А, давай, перезапускай. Да, пер... После его видеозаписи, которая вышла, я считаю, 100%. Ну, я же могу изменить его видение моим разговором с ним. Нет, не он потом он потом перезапишет видео и скажет, ребята, у нас оказывается да, да. Это все все это наоборот. Это моя тема, скажет. Да нет, это Евгений Савельев придумал как-то привязать топливо. Ну, а мы уже начали обсуждать, ну и вот родилась такая идея. есть Женя посадил зернышко. А Женя это может? Но зернышко Но посадил. Главное, чтобы... Товарищ... Но он, правда, сказал, он, правда, он, правда, сначала сказал, давайте, говорит, просто так всем раздавать налево-направо. Мне что-то это не понравилось, я давай искать сразу выгоду. Нет, это не выгода, Юра, На, налево и направо такое раздавать не надо. Неблагодарное дело, во-первых, во-вторых, не все поймут, и будет баз, просто базар вокзал Да понятное дело. Поэтому и, и рассматривать. Потихоньку, бизнес. помаленьку все придут. Просто нужно так, посмотреть. а им куда потом деваться? И, кстати, Лена, что ты, это две карты-то я тебе отложил. Так, а видишь, я работаю, завтра только выходной могу. А, да, ну, завтра это. Мы потом отдать. пообщаемся, люди слушают, скажут, что к чему. Угу. Ну да, И... что там, все зашли у нас? Юрий, ссылочка есть на ППР? Ссылочка а, на войдя ППР. Войдя. Да где-то есть. Да не вы знаете, как просто в поисковике да, пишите карта вездеход. вездеход. Да, да, вездеход. Ссылка в чате есть, в чате, в вайтсап есть. Там. Но искать человека Тура. не будет, поэтому... Да надо в телеграм, надо в телеграм продублировать Я, заки... Я закинул сюда, смотрите. У меня есть идея, что нужно создать какой-то чат, вот как в паровозе, где одни ссылки и новости какие-то. Вот, нужно еще ссылку Я сейчас вообще сделать. предлагаю сделать, вот кто уже сейчас понял и кто включается в работу, ну так mm -hmm. скажем, э, лидеры, лидеры, да, лидеров собрать сейчас отдельный чат, где бы мы могли общаться на общем обозрении. Да, Потому что то, сейчас что в Телеграме уже это. там очень много людей, ну, я вот смотрю, что те, кто вкупился в тему, ну, те сегодня здесь. Те, кто еще не вкупился, те, те не пришли сюда. Может, Женя вернулся, что-нибудь? Да, вернулся. Мне же интересно, что придумали. А, вот. Интересно, чтобы ты здесь был тоже. Про тебя тоже разговаривать. И ты пришел. Да, Женя, в общем, мы тут решили да. без тебя, что ты будешь нашим обменником. Жень, Жень, Женечка, мы тебя очень любим, уважаемый. <сíck> <сíck> <сíck> я, я думаю, наоборот, с этим движением я перестану быть обменником. Вы меня опять обменником делаете. Ты всегда у нас будешь лидером. Спасибо за добрый. Ну, потом расскажете, кем вы меня назначили. Ты у нас главный банкир будешь. Да. А -а -а. Как и был, как и был. Как и был да. Ну, теперь еще главнее станешь. Ну, как, как бы, понимание-то есть, результаты есть? Конечно. Вопрос какой тут возник еще. А не просчитывали, если в парамайнинг не 20%, а меньше? там, 15-10%? Не будет работать. Работает только если в 20, да? Да. А чтоб было 20, давайте объединяться в того же Женю, как мы и говорили. Ну вот так же. Ну вот смотрите, объединяться, я так понял, влить всё в один кошелек. Ну чтобы было 20%. Ну рабочие, рабочие монеты заливать э, такой кошелек, то есть создаем кошелек. Я, я конечно не против, я как бы это вообще не против этой мысли, но есть одна такая штучка из опасности. Вот это меня напрягает очень сильно. один кошелек я стараюсь вообще ну, да. да, не это. лить В нескольких кошельках раскинанные монеты, даже мои монеты. А здесь вы накидаете, сейчас будет большая сумма, и представьте, вот, ну, блин, безопасность меня беспокоит. Смотри, вот у меня было в нескольких кошельках Если у тебя вирус попадет, то все твои кошельки сольют. Хоть в нескольких, хоть в каких. Поэтому выбирает один человек, у которого есть практика хорошая. Вот Евгения, да, мы выбрали. Но ну, он еще решится, еще даст добро, еще неизвестно. Да? Но, соответственно, мы уже, как бы уже эта идея есть, и уже она уже стоит у каждого перед глазами. что Нам надо всем объединиться, соответственно, создать большой майнинг которого мы будем а, не только запитываться, но и, соответственно, туда вкладывать свои рабочие деньги. Да, и, вот и все. И посторонние люди не смогут там находиться уже по факту. Посторонних, да, не будет. Чтобы ничего ни у кого не воровали, надо заводить отдельный компьютер, там отдельный. Это с него только заниматься вот, финансами. И никаких ни чатов, ни интернета, и остального нету. Да этого компьютера. А на другом делайте, что хотите. Там у вас проблем не будет никаких. Евгений, ну это как бы я могу себе позволить компьютер взять отдельно, как бы. это не вопрос. И там, не... там не Даже нужен не крутой хочет. компьютер, любой компьютер, который нормальный, просто только чисто тебе в кошелек зайти, выйти там, и все. Ну понятно. Хоть Pentium я... 2 возьми себе. Самое главное, самое главное, это все равно является а Это самое, как бы, антивирус. Вот я сейчас про пропробовал все антивирусы, да, я вот сейчас остановился на одном антивирусе, это, а, как он называется, сейчас я скажу, как у меня, да. а, грызли. Так вот, грызли, он отлично а, вообще вычисляет, даже если ты, например, зашел куда-то на эти самые, как бы, и на, на сайты просто вычисляет за ура, вычисляет, он не загружает компьютер, он очень хорошо адаптирован, он тебе не мешает постоянно своими, блин, выскакиваниями там туда-сюда. Он работает, себе работает, да. Я зашел на сайт, хотел скачать программу, я не могу ее закачать и все, Потом уже на следующий день я думаю, ну как так я не могу закачать? Я залез в этот грызли, а он, оказывается, их блокирует, потому что они все идут а, с, с вирусом, с Трояном. Блин, но он мне ничего не говорил. Он сам потихонечку все это убрал и не дал мне туда зайти. Я зашел а, на какую-то группу. Прежде чем я зашел, он уже ее просканировал. И он мне уже сообщает что туда нельзя. Опасно. То есть, блин. Они по какой-то новости... Если от, технологии отдельный работы. компьютер иметь, отдельный компьютер для кошелька иметь, то к, никаких вирус, антивирусников не надо, потому что этот компьютер только для входа а в, в кошелек. И больше никуда. И антивирус. можно, в принципе, жить по вообще любому без, вирус, без антивирусников. Вирус по-любому надо. Это ерунда, что ты я, там зашел. Ты я тебе скажу, что ерунда антивирус, любой антивирус ерунда. Тебе любой хороший программист скажет, что это полная ерунда. Я любой антивирус могу взломать, скажет хороший программист. Любой. Привет всем. Вопрос такой. Смотри, что получается. Ты флешку да. свою вставил, Ребят, вставил, давайте вставил. про антивирусы тебя... потом поговорим. Ну, Люди конечно, вопросы хотят да. Давайте, Давайте не будем сейчас про это. Привет всем! Вопрос есть: а если будет подниматься, то нижняя планка, то и верхнюю планку поднимаем или как? Да, конечно. То, у, бишь, нас если... все идет, у нас все идет параллельно. Если догоним до доллара, то у нас будет 2 рубля, правильно я понял? У нас будет 2 доллара стоить. Ясно. Да, ну, соответственно, и топливо за приз будет дешевле стоить. Не, ну это само собой, да. Да, да, да, да. То есть, смотрите, монета дорожает, топливо дешевеет. И в итоге у нас 0,00000 одна копейка будет стоить топлива. Ну, да. Друзья, я сейчас подумал про банк и всё. Я, наверное, маленький сувер не буду брать, под вот 5 тысяч. Значит, так репил. От 5 тысяч призм? Ну да. Ну, если кто-то в банк познает от 5 тысяч. Ну, 5 тысяч не каждый может, это уже стопудово. Сразу, знаешь, многих ребят, которые пять тысяч, они все могут Это мотивация тебе накрутить монеты. Монеты как можно быстрее догнать до 5000 уже не скинуть эти пять тысяч. Ты можешь это сделать без кошелька и без парамайнинга своего. Да, все правильно. До 5000 тысяч накрутить? Каким образом. Не расскажи, я давай... Ну смотри, три. Три человека — это уже четыре с половиной тысячи монет. Соответственно, ответ на твой вопрос. То есть мы все скидываемся, три человека, и мы, получается, уже сразу вводим Но туда четверых, а если... ты Ну ты четверых подключишь, четверых, у тебя шесть тысяч монет будет. Заходишь к Жене. Четыре человека только подключить тебе надо. Четыре пакета. Сколько сейчас стоит тысяча монет? 15 рублей. Как я их, у, них, у них их сниму, интересно? Ну, они тебе переведут, ты у них купишь, продашь им монеты и купишь по 20 рублей. Подождите, ребята, ну не так вы смотрите на ситуацию. Вы сейчас разговариваете о реальном бизнесе, правильно? Это, это реальный бизнес, как вы обсуждаете. Ради бизнеса можно вложить разово, изначально, представьте. Как бы даже, я думаю, что нет, погибло. Нужно это. даже, да, да. Да. Ну, во-первых, будет нужно, ответственность будет. Нет, это, нет, на нет, данный нет. момент таких нет, ну ничего, и дальше. Не все могут это сделать. От 5 тысяч. Это слишком. У меня вчера женщина звонила, спрашивала с этим вопросом. Вот, она меня на YouTube-канале как раз задавала. Я говорю, что можно, что-то сделать, собраться в кошелек, сделать, вот, а тогда получится, надо объединяться между собой еще, а потом все эти средства посылать, к, это, к Женьке. Да, можно и так делать, да. тоже не проблема, кстати. Видишь, а -а -а. смысл, смысл, мы все там, просто сложимся, мы и так уже даем 8 тысяч, да, если каждый по тысяче сложится, уже у Евгения 5 тысяч, ну и чего? Такой смысл пять тысяч туда еще складывать? Давайте а, лучше как-то регионно, чтобы каждый мог в состоянии пожить, пока что он работает. Так, так не просто нечестно. Раз обрубили. Блин, да, давайте всех остались, не, не будем блин, всех обрубать. Пускай есть давайте, возможность человек заработать. Этот вопрос попозже обсудим. Ну, не сегодня там, может быть, пока Евгений там подумает, мы все подумаем, мы попозже вернемся к этому вопросу. А сейчас давайте ну, еще пообщаемся. Вот, по теме топлива. <клево> может быть, у людей вот 25 человек вроде смотрю у... здесь у нас. 26 человек. Да, давайте. да, да. А, такой вопрос. Вот я вот думаю, 30 тысяч пакет, да? Uh -huh. Я не могу, допустим, вот на ближайшее время. У меня есть немного знакомых, которые даже, я вот думаю, ну не каждый решится на 30 тысяч зайти сразу. Это нужно собирать в кучу каких-то людей. Если пакет придумает такой на 30 тысяч. Юр, ну, ну, что, не, как... ну не сложно их собрать. За несколько дней можно собрать. То есть, сегодня одному рассказала, завтра другому. И послезавтра уже четыре человека пришли с рублем. Ну, у тебя есть человек, который тридцать закинул сразу? Да. Двое. Уже. Ну, люди... и, еще, и еще в очереди стоят. Ну, это, эти люди по-любому рабочие. На которые за зарплату работают, я применю. Ну как, все за зарплату работают. Просто у людей разные зарплаты. Вот, я про прав... У меня у -у -у -у. зарплаты 30 тысяч. На одного человека, примерно, я имею в виду. Ну, я понял. Ну, это, Лен, это, блин, ну, я, я, как бы, предложил вот этот вариант, что несколько человек вводить, да, как-то, ну, не не да, да, да. Может, может человеку по-другому это объяснить, сказать, давай не 30, а 15, ну, 2% да, процентов меньше будет. Просто человеку говоришь, хочешь, будет столько процентов, это такая сумма. Если такая сумма, то вот так вот, короче. И, что, молодой человек, который сейчас говорит, да, да, да, вы какой? не представьтесь, вы просто мы не знаем, кто. Так... И меня, про меня, Евгений Тулаев. А, это Евгений, слышу голос знакомый. Все, поняла. Просто некоторые говорят, и не знаешь, кто это, а интересно, а -а -а. кто. Это. Иногда надо. Ну, представляете, сколько. Меня-то Юра озвучил, поэтому я не стала представлять. Ну все, я примерно поняла. Больше у меня вопросов нет. Да, я да потом... ты это самое, приедешь за картами, да. и это. Я хочу, чтобы люди слышали, потому что, знаешь, что такое... Не, ну правильно, правильно, правильно, все верно. Еще давайте кто-нибудь что-нибудь спрашивайте. Вот меня интересует, ну вот, объединил в пакет три, ну сколько там, например, три человека по пять тысяч, да, по сколько там, пять человек, да. Пришло время расплачиваться с ними, ну вот. И ты должен каждому дать по шесть тысяч. Ну так. Не каждому. А их. Нет. А. нет. Нет, нет, шесть тысяч делятся на тех людей, сколько их зашло. пять Опять делится. То есть им по каждому по пять, а это двадцать процентов. То есть э... нет, как каждому и... по пять то Делишь на пять. Всего шесть тысяч и делишь на всех. Да, шесть человек, человек по тысяче рублей на каждого. Из-за чего вопрос-то и стоит, что человек в месяц примерно тратит 100-150 литров. То есть, если ему нужно пользоваться карточкой, ему нужно шесть тысяч, грубо говоря, на месяц. Если он начнет их делить с кем-то еще, то получается, он себе будет тратить меньше. Ему, возможно, этих ден денег не хватит на месяц. Кто это сейчас говорит, представьте. Сергей. Да, кстати, вот эта сумма 30 тысяч, она взята, но ну, не с потолка, а было посчитано среднее количество расхода топлива, ну и, соответственно, вот это ну, все да. прикручено. Ну. Поэтому к любому человеку среднестатистическому подойти, задать вопросы, и вы ну, попадаете прям сразу в точку, что вот он именно столько тратит денег, там, ну плюс-минус там, 500 тысяч там, рублей. Есть, конечно, кто и по двадцатке в месяц скатывает, и по тридцать тысяч прокатывают люди. Но это кто уже там мобильно двигается, у кого объемы большие на машинах. Лена, Лена. Да. это человечек Тольятти. Например, ну я как вижу, тридцать тысяч пакет, да? мы даем каждый месяц по 6 тысяч, да. Если нет большой суммы, но пополам все, все цифры делите, Пакет 15 тысяч, 3 тысячи нам надо зачислять и по 75 литров ему отдавать. Вот так можно. Та же схема, только ровно все с Ну, да, да, да. да, Если еще надо, еще поделить поделите. 7,5 тысяч. Да, это нужно сесть и посчитать просто. А тут уже все посчитано, тут просто дели пополам. Математика. Математика-то уже вся посчитана. То есть... Остается только, только делить, либо умножать. Соответственно, а остается... кому надо больше, кому надо больше топлива, тому умножаем. Остается стать бухгалтером самим для себя в своем бизнесе. Да. Я извиняюсь. Человек Тольятти, земляк мой, можно контактами обменяться как-то. Бат, ты тоже столешь? Нет, я с Октябрьска. Октябрьской Волге. Недалеко. А в Тольятти тоже родственники живы. У меня Пошли. У тебя есть контакт? Я прям так в ВКонтакте есть. Да-да-да, я, я тоже... Тебя как в вконтакте да? Человек в Все, понял. Найду. Хорошо, спасибо. Я почему и говорю, нужно представляться, кто говорит, это мы, мы же должны знакомиться, как я про это. В Телеграме... В ну, Телеграме я Александр Константин Сын. что там по поводу, ну, если скинуться, если пораманить 20 процентов, а меньше, как поступить, ну, прийти, как, ну, то решение все. Юр, у меня, да, да. Юр, у меня мысль небольшая по поводу его вопроса. А, взять под крыло, типа, ты как, ну, а, например, мы с моими, нашими кошельками можем это позволить, и типа того, он якобы, это все делает, проделывает, у него же по окончании вот твоей схемы 10500, угу. и он просто за то, что угу. якобы моему услугу выказывали, помогали якобы в этом промайнинге, он подчисляет какую-то там, на майнинге, угу. а, а какую там надо считать, сумму, Ну как выход один из этих. Ну да, да, да, да, можно это сделать. Надо будет подумать просто правильно, чтобы было всем э -э -э, хорошо. Выгодно. Да, момент. чтобы всем было хорошо, да, да, да, да, да, да, да. Мы, с, мы с тобой сейчас, ну, договорились уже, да, делить. Соответственно, ну, у нас будут такие возможности, потому что у нас не только парамайник, там еще какие-схемки прикручены. Поэтому ну, мы сможем. Мы сможем, ребят, помочь всем. На самом деле, и... только время, да, немножко и... сейчас вот и... отработаем до конца. Если еще, допустим, человечек захочет подключиться, ему, то есть, надо будет к тебе его отправлять и все, да? Ты, можешь, ты будешь с Юрой работать, а этот человек с тобой, Второго угу. ты находишь. Ну, ты да. же, как топливный оператор, ты находишь потребителя, нового клиента. Не, ты я имею в виду, если еще оператор захочет подключиться. Ну, смотря с каким он условием, если у него нормальный кошелек, просто ему как бы надо понять схему работы. Если маленький, ну, то подкрыло. Но это надо сейчас еще про, считать, продумать. Ну да, да. Это... это, вариант, ну, смотри, это... Варианты, вопросы. Вы, конечно, не делаете никакие крылья, никакие стихи. Все, вот все это обвинение, какая вы, на забыли. Женя, это плохо слышно. слышно? Здравствуйте. Здравствуйте. А вот так, наверное, надо говорить. Да, да, да. Так а, Нормально? Да, да, вообще отлично. Цель какая этого вот, движение была? Растулить призму и поднять курс, правильно? То есть, да. общем, чтобы... цель основная цель. Говорите, Это самая основная. Да. да. И сейчас вы говорите, чтобы люди скидывались. Так интересно наш в прямую очередь, чтобы люди делали большие кошельки себе и становились операторами. Большие кошельки сделать можно с помощью схемы. То есть взяли с немного, потом с помощью этой схемы нарастили себе кошелек. Сделали большой кошелек. То есть цель такая. А вы наоборот сейчас возьмем под крыло, поможем, там скинемся по 200 монет, там наберем какое-то количество общего кошелька. Но это не, не та цель. Типа это больше, больше, больше работы будет, а цель это не достигнута будет основная. Человек хочет Человек хочет свой бизнес, ради бога, но пусть он изначально вложится. Сейчас монета дешевая, сейчас самое время ее брать. Просто надо брать и все. Ты прав. Это прям такие, это прям такие слова жесткого, четкого бизнесмена вообще прям. Сказал, как отрезал, прям все. А Но это и... слова для ленивых, слова для ленивых. Нет, пусть. Нет, ну просто. Да, еще самое основное. Знаете, направлю мысль тоже с другой стороны к этому к всему движению. Вот смотрите, например, вы рассматриваете как бизнес это, да, движухот это вот бензин все такое. И любой бизнесмен э, затрачивает всегда на рекламу какие-то какие средства. Любой бизнесмен, который думает о своем бизнесе на долгосрок, он закладывает какую-то сумму на рекламу. И вам то же самое надо с этой стороны смотреть. То есть вам нужно будет обязательно от себя отстегивать на рекламу. А да. тот человек, который к вам пришел, тому, кому вы дали карту, это мощнейшая ваша реклама. Он расскажет всем что у него есть такая карта, подарите ему что-нибудь, дайте ему что-нибудь там призмы, рубли, там утюг, я не знаю, потому что он будет работать на вас и долго будет работать. Это правило. Это ваш рекламный агент. Да. Вот цели-то основные какие, то есть вокруг себя собрать рекламных агентов, которые запускают сарафанное в радио, хотя бы единоразово его оплатить что-то, но не напрямую, что вот ты бегай и рассказывай про меня, а вот именно вот через эту карту. То есть вы ему ничего не говорите, не ему проделать эту работу, а он сам это проделывает. Это сам это понятно. Да, это понятно. И я сегодня просто да. хочу мысли поделиться. Можно, Женя, я тебя перебила, извини? Угу. Еду, просто это, я сейчас отойти хочу быстро. Сказать. Еду, смотрю, у нас же очень много баннеров в этом, ну, баннеры по дороге с рекламами. И такие да. интересные рекламы, и думаю, господи, ну почему нету призмы нигде? Ни на одном баннере. Столько народу, как бы в Новосибирске, ни на одном баннере, нет, уже никто не запрещает призм просто знак же сделать. Это недорого. На баннере, где-то в центре. Я даже пусть по Синобродскому шоссе, <связать> где, <это связать> будет земле. Ребята, я вам скажем, почему ты это не делаешь? Не почему ты это не сделаешь? Делаешь, начни с себя. Вот ты почему это не сделаешь? Почему кто-то должен это сделать? Да. Я ребят, не перебью сейчас. Интернет. Ребят, перебью сейчас. Дискуссия начнется опять. Баннеры, не баннеры. Давайте это вернемся в топливо. По теме. Ладно, я-то отойду. Да, да, да, да. Угу. Юрий Алексей Самаркин, я там тебе отправил здравие, там, познакомимся, чтобы определиться на будущее, какой чат новый будешь создавать. И там, чтобы не сейчас не обсуждать эти дела бизнесменские, а все там в чате. Вопросы там с картами, когда, что, сколько, по деньгам, сколько там, какая схема работы, более конкретику там. Сейчас тогда здесь просто мы познакомились с темой. Поэтому пообщаемся. Да, добро, добро, добро, добро. И там, да, да, да Сейчас в Телеграме будем делать? Да, в Телеграме надо делать. Ну все, ну, еще сделаем. Давай. Еще вопросы давайте. Александр. Выдохли все. Выдохли все. Все, ребят, давай заканчивать, я думаю. Нет, это просто. Ну все-таки это, как бы, мне вот это не нравится предложение, конечно, там Евгения, что как бы если у вас нет парамайнинга, грубо говоря, 20%, то это ваша проблема. Это уже на этом этапе, как бы, ну, не так уж и много людей сюда зайдет. И как раз-таки вот эта главная цель, о которой он говорил, она уже на этом этапе не выполнится. А сейчас бы наоборот, как раз таки, вот, допустим, у меня нету, да, 20% парамайнинга. Я бы, допустим, какое-то время, бы, так сказать, под крылом бы был. Я, ну, есть... я извиняюсь, я, извиняюсь я, я этого не говорил. Я не про марабай, не про майнинг говорил, я говорил количество монет в кошельке. Это ну разные. И кол... вещи. Ну и количество монет тоже можно к... к этой же категории отнести. Нет, это разные абсолютно вещи. То есть человек, если ко мне обратиться, я хочу будет движение, но у меня 500 монет. Как вы думаете, у него получится? Нет, ну это понятное дело. Ну, тут... А, Женя, вот что имеет в виду-то на самом деле. Все, теперь я тоже понял. Он говорит, что тот, кто хочет топливным оператором, у него уже сегодня должно быть 5000 как минимум на кошельке. А, вот что он тысяч? имел в виду. Ого, Вот что он имел в виду. Жень, правильно я понял, да? Ну, правильно, да. Даже вот, правильно. вот, вот. Ну, и здесь уже много людей как бы уже отсеется. просто. Ну, Евгений заранее же предупреждал, что кто хочет этим заниматься, нужно, чтобы уже была какая-то возможность, чтобы кошелек такой обеспеченный был. Ну да, причем ну, Женя изначально говорил 10 тысяч минимум, а тут он добрый, видите, сказал 5 уже 5 тысяч. Вы понимаете, что с 500 монетами вы ничего не сделаете? У вас должна быть какая-то подушка безопасности. Не, ну понятно. Ну, к примеру, если у меня от полутора до двух тысяч монет, то как, допустим, мне в моем случае нет. Ну, две монет на сегодняшний день это 30 тысяч рублей. Ну, на сегодня, день, да. Ну, как с 30 тысячами можно бизнес открыть? Должна быть подушка безопасности. Вы должны быть подстрахованы. Нюансы да. всякие в бизнесе появляются. И если какой-то нюанс появится, у вас какие-то недопонимания с вашим клиентом, вы где-то должны взять рубль и закрыть эту проблему. А где вы ее возьмете? Вот это уже, будет. получается, я из своих средств буду брать, а не из призма. Естественно, ну, а любой. вопрос Люди... это идет о призмах. В любом, так нет, а призма это и есть деньги. Призму можно поменять на рубль, какая разница? Этот вопрос уже понятное дело, тут уже как бы ты сам на себя берешь ответственность за то, что если что-то там не получается, то ты уже сам там. А я, меня интересует сам вообще само участие. Допустим, вот есть да, полторы-две тысячи монет, грубо говоря, и парамайнинг 15%, процентов. И вот как бы продвигать эту тему с маленьким кошельком у тебя будет тяжело это сделать потому что в случае чего-то что-то случится ты не сможешь с клиентом рассчитаться или придется свои денежки вкладывать зачем тебе это надо ну здесь либо взаимодействовать с топливным оператором у которого большой кошелек вот как я допустим с одним человеком с призмачом взаимодействую. а что может случиться у маленький кошелечек так... Вот, сейчас Я... мы создаем вот этот вот вот эту подушку, которая предлагаем Евгений. А Евгений нас обоглает он говорит, вот ты должен пять тысяч. Вот эту подушку мы создаем, а как, бы как вы, вы еще подушки говорите? Мы вот эту подушку и создаем все вместе. Да, да. Смотрите еще, я давно в бизнесе, просто я наперед смотрю всегда, то есть что будет происходить. Вот вы э, скинулись, например, по тысяче монет, то есть 5 человек скинулись по тысяче монет. И положили мне как с, с одного кошелька. Я вам отдам этот романик 20%, это без проблем. Но чем больше вы в складчину людей у вас есть, тем больше потом у вас головников будет в будущем. Это, это 100%. Евгений, ну мы так и делаем, ну надо первоначально со да, создать первое это время, это... надо как-то как стартануть. Я сразу на пять, кому какая разница, во сколько он войдет, мы создаем общую подушку, чтобы вот с этой подушки мы могли кто в любой момент взять, чтобы раскручиваться дальше. А дальше, когда клиенты появятся, так, конечно, у тебя там будут расти и расти проценты. И, соответственно, мы туда сами будем вкладывать, потому что мы заработали, и нам выгоднее туда положить деньги. Потому что это и подушка, и, соответственно, это и процент, и все остальное. А ты рубишь, я поэтому тебе говорю, зачем ты рубишь вот другие... Евгений предложил, тебе и будешь виноватый, что ты, блин, так предложил, это лучше это... тебе предлагал. Это, ребята, давайте, знаете как, лично с Евгением, если нужно, поговорите, потому что какие-то непонятные разговоры... Так, подождите, у меня вопрос а такой. Я видите, я тут стал при разговоре. Какие разговор. Мы обсуждаем это сейчас. Подождите секундочку. Я вопрос задам, подождите. Вы решили сейчас скинуть мне монет, кто сколько может, и после общей суммы, брать, сколько кому надо, так что ли? Мы не решили, мы задаем тебе вопрос, ты возьмешься за это дело или нет? Если так, ты не я берешься, я... мы другого искать. Вот и все. Я дело -то не, не понимаю. А, слушай, понимаешь, дело в чем? Да. Дело в том, что нам нужно 20% от суммы да, вложенной, парамайнинга забирать. То есть схема будет работать только если 20% парамайнинга будет. Ну. Вот. Нам надо от суммы забирать 20% в течение трех месяцев. Но это... Ну, да, и... вот. Вот, допустим, Жень, смотри, сейчас можно я скажу, наверное, я понял, что, что происходит. 20%, вот в чем дело. Я сейчас скажу, как сейчас как люди здесь представляют, допустим, у человека 3000 монет на кошельке. Он подключил двоих людей, то есть отдался своего кошелька полторы тысячи одному 750 и другому 750. Пошел на биржу, либо к топливному оператору и купил э, на 60 тысяч рублей монет. И вот эти вот монеты, которые он купил, может ли он, Женя, к тебе их положить, майниться, чтобы этот человек мог работать? Да, это можно. Вот так, ребят, да, я так понял. Вы вот это да, так да, хотели да. узнать. А, да. вот, все, разобрались. Вот и вся проблема. Да, ну, все, разобрались. Приличной беседе в любом случае. Ну, че, ну... Только, только, вот эти люди, только, только вот эти люди, которые занимаются, соответственно, торговлей бензином и топливные, Ну, чтобы он знал об этом. И мы знали об этом, и в наш кошелек уже другой никто не зайдет, потому что он не сможет у нас взять эти 20%, мы все знаем друг друга и соответственно Евгений, ну, а это, это, это, это, Евгений это, и не войдет. <свят> Что, вы, нет, чего нет? Ну все, по-моему, проблему решили, да, вопрос сейчас правильно Затай, у нас всех встал. Заходи. Да, так. все, все. Все, чат, чат создаем, где люди будут уже такие, то есть чат закрытый будет, туда никто просто так не зайдет, и в чат тоже. То есть там мы уже будем общаться и, на вот этих вопросах. Юра, выключите, пожалуйста, кто-то микрофон там. Юр. Да-да. Ты слышишь? Ага. Ты чат будешь создавать и лично приглашать, да, я так понимаю? Ну да, конечно. То есть ссылку. Ну, да. Ссылку вот. никому я не буду. Да. Все. Вот явно. Да, да. Пишу, пеху. Давайте, друзья, еще кто-нибудь может еще там непонятки по математике, может, поговорим. Три минуты. Осталось три минуты. Да. да, да, да. Счет капает вниз. Да, а можно минуты, вот, да. Автору, что, да, да, да, слушаю. Валерий, меня зовут из Самары. А сколько надо денег, чтобы вот карты купить, переначальник, сумма? Там, какие условия вроде, что-то говорю, вот я не помню, там... Есть? 200 рублей. 200 рублей карта у меня нет, нет, покрашенная. Я, я имею в виду с ппр с ппр -ом. А, у ппр -а вообще они бесплатные досылают. Я беру 200 рублей, потому что, ну, я их крашу там, нет, а, я не, да, трачу на это рублей. время, езжу. Нет, я, нет у там ППР -а все бесплатные. карты 800... 850 рублей в месяц за все карты там, от 10 то есть, карты. То есть я, нет, я имею в виду другой немножко. То есть я с ними заключаю договор, у них есть какие-то условия, чтобы там минимум какой-то был на одну минуты оплачен? Нет, говоря, они дают вам 3 месяца, чтобы попользоваться этими картами, потом уже там включают всякие там абонентские платы, условия вам ставят. А первые три месяца там все как бы лояльно, все бесплатно везде, пробуйте как бы... Пользуйтесь. То есть, ну, такая компания, я вам скажу, ну, нормальная, условия вообще шикарные. завтра там на горячую лидинг позвоните. И это, ППР еще скажи, что в Самаре там просто вездеход пусть заходят, и все в приложение. Я такие Все. все в мою, сами, в любого города. Смотрите, у нас сейчас скоро, я так понял, отключится уже. Что, будем перезаходить? Еще есть вопросы? Да, будем. будем перезаходить или все? Ты сам, Юра, как? Да, да я-то нормально. Я... Ну, давайте давайте перезайдем. Заканчиваем, Давай. лучше на следующий раз подготовим, там уже будет э, конкретно. Чего сейчас в ступе воду? -то? На следующий, на следующий раз.